хотела рассказать о Айнуре Нурасан, это психолог, мама троих детей, хозяйка кота и человек, который помог мне трансформировать подростковую злость в ресурс. Я познакомилась с ней, когда мне было 19 лет, когда я была на пике юношеского максимализма, была полна вопросов к миру, и она помогла мне найти ответы перестать много думать и просто жить. Пройдя очень сложный путь абьюзивных отношений, как это можно сейчас говорить, токсичных отношений, она не сломалась. Это не сломало ее, она идет дальше, и она не ассоциирует себя с браками, она не ассоциирует себя только с мужчиной, или она не ассоциирует себя только с семьей. Она и там, и тут, и такая, и другая. и она разная. Об Айнуре должна узнать каждая девушка, потому что она показывает э, на своем примере то, что женщина может быть э, не только профессионалом отличным, но и домохозяйкой, но и мамой. Она доказывает, что женщина в психологии это профессионал. Она доказывает, что, э, пройдя неудачный опыт в браке, она показывает, что женщина это больше, чем брак. Э, ну, и также она доказывает, что Женщина в религии и науке — это возможно.